погался он спал один, Че за бред. Sure Я куда? Еба. Я каменщик работы три 잘... дня, три ночи потратил. Эхей, hey, hey. всем привет привет! С вами Тимур Лайф, и сегодня мы с вами будем смотреть Герой щита за 30 минут. Давайте посмотрим, что это за прикольное аниме, которое я вижу впервые. Я на него наткнулся недавно в интернете. Давайте посмотрим и оценим это прекрасное аниме. Данное видео не ставит перед собой ничего-то там. Ладно, понятно. Заколебали эти карантин, еще пойду нахуй в библиотеку. Мне Посмотрим. О, о, нихуя! Ой, пацаны, нам пизда, Я не Здрасте. знаю, что делать, помогите нам, пожалуйста. <связь> Как мы сюда... Отказываюсь! Я тоже. Хочу награду. Будет вам награда. А, ну ладно тогда. То есть им вообще плевать, как мы тут оказались. Короче, я тут всем заправляю. Хочу знать ваши имена. Еблан первый, еблан второй. Э, Зубенко Михай. Ну, а я на Я ничего не слышу. Короче, наш мир скоро накроет. Давайте делать что-нибудь с этим. Классно. с ним? А что насчет награды? Будет вам награда. А, ну ладно тогда. Я так понимаю, им вообще посрать что дадут. Ладно, пиздуйте мы походу вы. Это игре, любой сериал, знаешь, типа как голодные игры, там всем похуй, всех забирают. Вообще похуй, какая награда только там была. Там главное была цена жизни и все. Одеть а просто какая Похоже награда. Может на саки онлайн. Не-не-не, это, короче, мастер за лупы. Вы совсем тупые, да? Это ж та игра, в которой одного чела будут гнобить всю историю. Вот вам помощники, короче. а ничего, что... Щит не нужен. Не нужен. Господи, щит, я пойду с вами. О, прикольно. Все, пиздуйте качаться. О, тяжело. меня Я имею в виду Майн. Так, для начала нужен шмот. Шмотки нужны, выбирай. Вот это мне напоминает. Ай, ладно. за... Видимо, я могу использовать только щит. Ладно, короче, вот этот кусок говна возьму, погнали качаться. Купи мне вот это. <связь> Сколько за это? 5920. А, слушай, а может что-нибудь подешевле возьмем, а? Ой, да ладно тебе. Если я это получу, то стану сильнее. <связь> ну ладно тогда. <связь> ну, за работу. Заебись. Шутко. <связь> <связь> а, Опа. А где моя броня? И все остальное... Майн, проснись, мабаса! Это вы герой щита? Это <смех> я, но... Пакуем его, ребята. <смех> что? Какого хрена? Этот негодяй набросился на меня ночью, потом такие вещи вытворял? Эй, -э -э, ты что тут несешь? Не было такого. А ты сходили в моей броне? Ну, она мне подарила. Ну, ты тупой <смех> щит. Как так можно? Ух, непроститель. Как... Чего, блядь? Типа, а доказательство то, что якобы он до нее домогался? А почему, если он домогался, то он спал один? Че за бред? <смех> Что я тут происходит? И... О, ты сука! Жалею ты. Блять, меня обманула! Как такое вообще возможно? Какой негодяй? Какой не вообще язык поворачивается? Ха-ха-ха! <с> точно он ступой! Ой, братан, правду говоришь! Какого черта мне никто не верит? Раз вам не нужен щит, верните меня в мой мир и призовите себя другого! Хочешь убежать? Как это низко! Ой-ой-ой, как не непростительный! Ой, идите нахуй! Но чтобы это сделать, вы должны разобраться со всеми волнами. Блин, нахуй, я один буду качаться. О, пацан, дай-ка я тебя... И ты туда же. Эээ... На, у тебя такое лицо было, как будто тебя наиболее. Сколько это стоит? книги пола иди качаться. Тебе тоже! Ух ты! на нахуй! Как я без оружия вообще что-то сделаю? Я знаю, как вам помочь. Позвольте за мной, пожалуйста. Бля, почему не напоминает какой-то пингвина, например, с Бэтменом Я работорговец. И нахуй не мне. Рабы никогда не придадут своего хозяина и на них. Ну хорош, Титьки мять, выбирай уже. Вот эту мне заверни. Ну ты шалун за печать для повиновения? Твое имя. Извините, пожалуйста. Инна! Рафталия. Ну ты даешь, чел. Давай вот только без этого. Подбери что-нибудь для нее. Говно вопрос. Воткни его. Что? Воткни, говорю, глухая Теперь ты моя правая рука. Но сначала есть хочешь. Да-да-да, Я их пимила мне что-нибудь съедобное. <смех> <смех> Господи, хозяин, а как вас зовут? На no фуме на пей. Кашель должен пройти. Биете, говорю. Слова, где тут денег можно заработать? Шутки, ну я бы не советовал. Дум, дум, дум. Я каменщик, работаю три дня и три ночи. Растили ватниво! Нет, я не фаст, блядь, фаст! Ты заебал, тупить, ну сколько можно? Ты заебал, тупить. Воздушный щит. Это, короче, мой новый скилл, которому научился две секунды назад. Ебаш. Ебах! Господин Новуми. Ну чего ты? Не смею умирать, скотина! Ты бы <смех> душлан свой в баю не выключала. Рафтоль, ты чина на боликах сидишь, что Смотри, как у <смех> Откуда я знал, что еноты так быстро растут? Так тебе доспех нужен? О, Фомка, ты прям как вор! Ну чё, готов к волне? Как вор, блядь! <смех> <Воля>! <смех> Еба! Коль вы встали, съёмывайте нахуй отсюда! Мы не можем съёмывать, это наш дом! Ты давай мне, вид не портишь, что я что-то делаю, да? Какого... Ну Ты чё, нормально вы вас накрыли? Сейчас посмотрим, как тебя накроют. <смех> Что? Ну чё, штанишки уже пора менять? Рафталия, фас! Не говорите мне так! Уй, какие вы у нас молодцы, пацаны, всех защитили. Если да бы уж... наградам, я бы тут вообще не был, долбоёб. Господин уме а вы не... Нет. Да ладно вам, откройте ротик. Я не был один. Рот открой, сука! А -а -а. <смех> вот, другое дело. Слышь, го Смотрите-ка, петушок раскудахался. Рафталя рабыня, да? Иди нахуй. Пету хочет. В смысле, она его типа и рабыни и его соратница, потому что с точки зрения нее нанесли заклятие повиновения, и она типа как его соратник. Попидится, а ее забирают. забираю. Тебе сейчас да. зубы жмут пенсия. Тиритис! Ладно, окей, лови! Соси молчи щит! Ах! Я крысы! Я То есть Матаясу победил, Это не честно! Твоя швабра... Это швабра, блядь, вмешалась, вс ⁇ за Началась бой. Давайте еще вы скажите, что ничего не видели. Я... Я ничего, а ты видел? Не... Неужели они тоже? Не бомбит, у меня не бомбит. Красава пизда ни разу не подстава. Именно так, папочка! Так, этот пизда глаз не изодно... Тупой щит, нахуй призвал тупой. Да и вы посмотрите, на него это ж какой-то кусок щита. Вы ебете мне мозг только потому, что я ебучий шит! ты дергаешься, мы тебя спасаем ищет. Нет, Рафтали, решили меня всей страной поиметь! Превосходно, <смех> прекрасно, тогда вы вс поймем! Сидка проклятия открыта. Все условия выполнены. Ёбну ты ш... Я просил, чтобы вы меня спасали. Но он же с тобой плохо обращается. А, нормально. Сказал? Он выкупил меня у работорковца, вылечил, накормил, и научил сражаться. Это что плохо что ли? Но. Пиздец! Ебну, я... бля, господи. освободили. Катись. Ну, ну, ну, давай мы пропустим этот успокоительный бубнеж. Краткий пересказ ведь. Ну да. Какого хрена ты опять маленькая? Эх, Ты просто головой тронулся. Ну, uh, окей. Okay. Итак, первый <с min> гондон получает 4000, второй, и третий по три. Считаю ракушек насыпал. ты не приходи. Забей болт на них на Пусть у него хоть какой-то появится. Много. Да, тебе не привыкать. Новая печать готова. Это было обязательно. Я тебя уважаю! это не вопрос. И вообще, господин Оуфуме... Как я вам? О, какие тут иконки, прикольно. Господин Науфуми, если пих пих уже было, дам 20 золотых за нее. Не было? 30 золотых. Науфуми! А это что? Было. Киндер-сюрприз. Еба! Ебать, киндер-сюрприз, который дарит сука Каня в радости. Так быстро растут! значит. Ну, пусть ее зовут Фиру. Оригинально. Так, все заткнулись, Так, теперь мы тут заправляем. Пять тысяч въезд, пять тысяч въезд, десять тысяч пукнуть, 20 тысяч выпукнуть. Сейчас, Сейчас ты выпукнешь, выпукнешь. заебал. Ваше... Сука, пять тысяч въезд, пять тысяч выпукнуть, сука, сама выпухнешь, нахуй. Тебя, блядь, все разъебут, нахуй. Хоть там, блядь, это копьеносицы, ебаные петушары, ну, похуй, так, ладно. еще как начну с тебя корчить, еб... Читаника. Ладно, устроим гонки. Если щит победит, то мы оставим деревню. А если... Погнали, нахуй. Еба! Что, блядь? Вы спасли нашу деревню, как на вас отблагодарить? Нормально мы так повозку спиздили. На уфуме. что, уже утро? Беги сейчас. Доброе утро, хозяин. Хуй смотришь, накрывай полянку. Чувак, это уже перебор. Нормально. подбери шмотки для нее. Еба. Я бы подобрал, но она их хуям разорвет. По напротив делает неразрывные платья. О, братан, сейчас все будет! Ебать, ля ляльчика. А теперь ты отработаешь все, что на тебя потратил. В смысле, она отработает, она, блядь, победила тебе в забеге нахуй с этим пидорасом. Что за хуйня? А оно как бы нас хавать начало. Вот пускай тот дегенерация это разгребает. Мы вам заплатим, кого бить! Понятно. Блять. Ебаю. Иначе напоминаю, типа из этого плюща из бета на Арком Сити, там-то такая же хуйня была, либо.. какой-нибудь, блядь, я не помню какой-нибудь, там такая же хуйня была, блядь, с этим. Да, Ну, с цветями. Э, куда? Ху сюда куда-то? Эй, похуй, я не могу. Мои фирменные соки, зацени. Вот этот бабин прикольный. Э, куда? Да, эй, не похоже на Мои фирменные саки, зацени. Неужели так плохо? Ой, спасиб. Ебала твои волосы, что сама не могу. Ну да, какой нибудь редкий камушек для фомки спить и так вот дочь да будет моим. Тебя подарок для уфмезиш? А, я первый Ой, ой. Да, нормально. Шу, бля. Нормального подарка мы не нашли. Ну, О. хоть его продадим Во, это тебе Тук. Молоток Ну, хоть не носки Бля, mm. пацаны, где мне тела их поставят за эту хуйню? Просто мне каждый раз Либо на Новый год, либо на день рождения Дарят носки, нахуй мне носки Подарите мне хоть футболку, блять. Ну, сука, либо молоток Вот то же самое, лучшая вещь, нахуй я и в ту деревню. Это хоть какое-то, кстати, оружие да, за не место, считай. Эй, у вас тут происходит? Герой меча дракона воткнул неподалеку, А он сгнил к хуям, и всё сразу на нас дул. да Умер мужик. А, нет, не умер! Фиро, стоять! А, что? Ебать. Фиро, оттуда ты что? Ст... Ты... Опять это чувство. Чувство жжения. Эй, чувак, очень да много нет. силы. Кто ты? Ха! Да ладно тебе, я же знаю, что у тебя бомбит. Нет. О, бомбит! Не бомбит! Бомбит! Да не бомбит у меня! Не бомбит! Вам просто кажется! Не бомбит! Тихо, тихо. Все хорошо, ни у кого больше не бомбит. А? О, Рафтали, это ты? Нет, это ты <свят> Эй, э, ты чего? Ну надо же как-то атмосферу <свят> накалить. А ну. Что? Что Попустила? Фи... А как же кровь? Да я просто ягодами объелся. Вот меня и вырвало. <свят> Пиздец. А думала, она умерла уже боже. все нахуй. Малурик, вот тебе. Вылечи Рафтали за эти деньги. <свят> Кто-то на нее такую ебалу напустил. Хочу Заметно. Вылечишь? Короче, ты вода нужна. Пиздык это в город за ней. Фом, зричо. <плодит> Сука. О, какая пицца большая. Хай! Харк... <свят> ну, без базара <свят> базара Это Базар, даже я, в... блять! Будешь хавать, пират из песней! Мелти, зовут а тебя. Фиру, давай еще у нас тут краткий пересказ вообще. А могу я с вами. Ты я... кто вообще? Я это, ну. В общем, потерял все блядь! <связан> ну, Ты то вот. Вы вроде в столицу собирались. Может, подвезете меня? И заправить, передаем... Ой, спасибо большое, что подвез... Так, видимо, <связан> это здесь. Господь... <связан> <что это? связан> Чего тебе? <Голос> Блять... <связан> <связан> С этим, Господь-Господь! столько в нахуй мема было. Папки вперед. И ч за кисели под крана? Оллох, ч сейчас накроет, <сёк> нахуй нормально воду не принесешь? Уй, простите, боже! Что это же? Аллах, Бог наш царь Ох, еба... Бля, кстати, это больше напоминает типа любую церковь. Приходишь там, бля, во бог, вот это да! Я хоть против оскорбления чувств верующих, но, блять, э... бога до хуя. <сёк> э, слушай, сука! Ты... ты чё делаешь, кретин? А, э, смотри, кабинаха, паух, ты, пауна! Стоп! Тут дуэли запрещены нахуй. Уже нет. Да ты да заебала, ёбан. бля, со своим ебаным петушарой, который нихуя ничего не делает нахуй, а ты, бля, тут какие-то законы ставишь. А методы дуэли тут разре... Чего? Ты, че? Пасть закрой. Герой копья, осмотрись. Ну, во, во. По башке себе самым копьем постучать. Тебе, сестра, пиздов вообще ставит. Чё, сестра? сестра? Фом, перетереть надо. Чувак, это уже а ни как... в какие ворота? Ну, я же это ее сестра? Ну, а как, почему вот, она старше... королевской семьи? Разговор окончен. Но... Ебазывали! звали? Извините, пожалуйста, вас король зовет. Ну ладно. Мэл Наш король, долбоёб, щиту мозги сушит. Порешай там всех, у меня какие-то там дела. Хм-хм. <связать> <связать> <связать> Фом, ты чё выгнал-то? Я запрещаю тебе ср... <связать> То есть, играть с ней. Ну почему? Чувак, чё у меня за звезда около уровня? Эй! Сходи к часам песочным, класс повысишь, чтобы ловел <связать> качать можно было. <связать> чё качать будешь после повышения? Не знаю, лучше вам выбрать. Не-не-не, сама думай, после волн тебе тут еще жить надо будет. <связать> а вы... заебись. <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> Нам запрещено повышать класс счета. Я тебе сейчас срать заб... Ой, блять. Ладно, уходим. Фом, ты и вправду уйдешь, когда все закончится? Ну. И так нечестно, а? а? Ты <смех> на глазки строишь, пока я сплю? Ничего не строил. Ай, блядь! Давно не виделись, Неда Ты чё, блять, не понимаешь? <смех> ты класс повысить можешь? <смех> ты добавил, что ли эти а мусорщики <смех> В соседней стране стоят такие же. Двигай ладно, туда. сегодня мы посмотрели на полминуты мы посмотрели нашего ебаного как говорится, герои счета, если кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал и ставьте на колокольчик, то мне вот лично понравился, блядь, вот этот перевод, именно с точки зрения как подачи материала, именно краткого содержания, бля, охуенно просто. Ну что ж, всем удачи, пока-пока, с вами был Тимур Лайв, ставьте лайк вверх, и всем удачи, и пока-пока!